Приветствую всех из Финляндии. Сегодня речь пойдет о самостройщиках. То есть я выскажу свое мнение, что я об этом думаю и как я к этому отношусь. Для начала нужно определиться, кто такой самостройщик. Самостройщик это тот человек, который не обладает средствами для того, чтобы заплатить специалисту деньги. То есть нет денег, поэтому строит сам. Вот это и есть определение самостройщик. Если у вас есть деньги, но вы не доверяете, то тогда у вас есть вариант, либо вы присутствуете на месте, либо какую-то маленькую узенькую работку берете сами, да, ну, скажем, утепление да, или пароизоляция. Ну, вот настолько хорошо, либо будете сами прям с ними делать, ну, с людьми, но вы делаете. Совместно, а не то, что вы делаете там в одну каску. В одну каску строят люди, те, у которых нет денег. Потому что нужно понимать, признаться, вот ну, как бы, самому себе. Я такой же самостройщик. Потому что у меня нет денег заплатить специалистам, оплатить а труд специалистов. Поэтому я самостройщик. Но я немножко другой, получается, самостройщик, я умею, по крайней мере, потому что моя профессиональная деятельность с этим связано но горит желанием самостроить ну я тоже не горю потому что это время запомните самострой равно долгострой других вариантов не будет это всегда так я прекрасно отношусь к самостройщикам которые строят для себя дачу дача лучше всего если это летняя дача либо это там ну Пару-тройку раз приехать там, за сезон, за зимний. Ну, может быть, раз в месяц. Просто ну, там затопить печку или еще что-то. Не так, что с ночевками там вот замораживаем, размораживаем, утепляем. Потому что ошибок там наделается дофига. И неважно что вы смотрите, кого вы смотрите, и, и так далее. То есть это профессиональная такая вещь. Поэтому, если вы самостройщик и вы дачу строите во, отличная вещь! Я двумя руками за. Есть, во-первых, отвлечение. Не в городе сидеть, а что-то поделать Потом сам, сам собой гордиться будешь Приятно все-таки ну, хвастаться там, перед друзьями ну, в общем, это полезно со всех сторон Если нет денег заплатить другим людям То, пожалуйста, делайте, конечно, дачу Я только за Какие вы там ошибки понаделаете, это не страшно Потому что дача, она и в Африке дача это нормально. Но я очень плохо отношусь, не то что плохо, а негативно отношусь к самостройщикам, которые строят себе частный дом. То есть для меня это просто, ну как-то я уже, наверное, привык к Финляндии, здесь четкое разграничение. Частный дом и дача для круглогодичного проживания, они практически идентичны по своим требованиям. И есть летняя дача. Там вообще вот по барабану удобство во дворе электричество может и не быть полет фантазии ради бога то есть там цель немножко другая цель отдых чтобы это на природе где-то у озера лес строится очень маленький для того чтобы по сути там какую-то пересидеть непогоду либо переночевать вот, для чего строится, Баня делается. То есть это маленькие, достаточно маленькие домики делаются. Но они используются, как правило, только лишь вот, ну там уже конец весны и еще начало осени. Потом туда никто не ездит в основном. Ну, такие. Они, ну, летние, скажем. Это летние домики. Для летнего времяпрепровождения. Ну, отдых то как раз-таки для частного дома здесь все по-другому. Я смотрю со своей, скажем, стороны, со своей колокольни. У нас здесь без проекта нельзя, так как захотел, нельзя, еще как-то нельзя, на все нужно разрешение, нужны проекты. В общем, дешевого никак не построить. Тут просто нет такого, что, а давайте мне фундамент подешевле. Да, давайте там винтовые свои закрутим. Знаете, что вы получите в ответ? Ну вот накопишь денег и приходи. А пока ты, знаете, знаете как вот это на самом деле это очень правильное решение. Нет денег, не фиг строить. Я считаю так, потому что без денежья, но ничего хорошего не ждет. Но здесь в Финляндии так как все вот это урегулировано, да? И просто нет денег, проходите мимо. Нет денег, проходите мимо. Но если строится дом, то он строится по нормам, по требованиям, по правилам, не так, что как захотел или как решил сэкономить. Здесь никого особо не спрашивают. И получается единица недвижимости вот эта, которая уже все готовая, ее можно купить, продать, заложить и так далее. Она более-менее равна. То есть в зависимости от того, какими руками построено или еще что-то. То есть можно построить, по идее, самому дом. Но только все проекты должны быть, нужно будет там проверять и заменить одно на другое. Там, или ой, а я решил, вот здесь перегородочку я сдвину, а там я окно на фасаде поменяю. А? И тогда всю процедуру сначала. Отраз меняешь фасад, меняешь проект, меняешь, э, отдаешь документацию опять надо согласование на изменение проекта. Ждешь эти все разрешения и тогда продолжаешь. То есть вот это все настолько сложно, что никому нафиг не нужно. Все сразу делают и быстро, и до конца. То есть строится дом и он выходит, он готов. Он примерно одинаков здесь будет. То есть каркасный дом, фундамент значит нормальный, там это, это, это, это. Как сделано, это уже другой вопрос. Это вообще не влияет на ни на что. И ни от кого не, никто не застрахован от плохого качества строительства. Или кому-то повезло и хорошее качество строительства. То у вас там вы можете строить десятилетиями. Там, сначала думал так сделать, потом подумал так сделать, а потом я подумаю еще как-то сделать. И в итоге все равно это... Выдвигается как единая э, ячейка, скажем, единицы недвижимости. Ее можно продать и купить. И очень плохое. Вот что самое фиговое, это люди когда продают и говорят, я строил для себя. Строить для себя. Вот здесь нужно очень четко понимать, что такое для себя. Я бы сказал, что если вы собираетесь приобрести дом, и вам говорят, что я строил дом для себя, здесь я бы сказал, нужно все-таки очень насторожиться, очень серьезно насторожиться. У вас будут ровно два варианта. Либо человек построил для себя, ну просто офигенно, значит у него есть проект, Значит, он может показать и рассказать. У него есть какая-то доказательная база, он может все объяснить и понять. То есть вы сделаете, там, наймете кого-то, кто приедет с аэродверью, там, продует вам, с тепловизором походят, посмотрят. Вы что-то сможете, ну, как бы специалиста нанять, который вам даст какое-то решение. И если этот человек, который говорит, что строил для себя, он сможет этим же, другим специалистам независимым объяснить, что вот здесь он делал так-то, так-то, поэтому потому что так так лучше, потому что с объяснениями тогда да, вам повезло и вы покупаете этот дом, если специалисты эти которые делают проверку действительно согласны с этим они вам скажут, что да, действительно все хорошо сделано все правильно вот, но я скажу, что 95% для себя строят самостройщики опять же возвращаемся это люди без денег которые не могут заплатить за работу других специалистов поэтому они строят для себя а когда строят для себя то получается ну вот ты можешь здесь что то делать делать раз у тебя какая то фигня блин тебе столько переделалось да ну нафиг мне и так нормально мне и так пойдет никто об этом не скажет это всегда так происходит я скажу что я когда я делаю что-то для себя, я совершенно другой человек, я другой специалист. Потому что мне по барабану, как будет там прокрученный, у меня жену террасу делали, она шурупы крутила. Ровно, криво. Ей нормально, а мне вообще... Я, я на шурупу любоваться не собираюсь. Мне без разницы как. Здесь зазорчик, там зазорчик. У меня... Я не то, что я специально это делаю, но просто из-за экономии что-то приходится делать ну не так. То опять же, когда я работаю на работе, там это источник моего дохода. Там совершенно я другой человек. Там мне нужно продать мою работу. Там я продаю. И чтобы ее купили, она должна быть выполнена соответственным образом то для себя, мне как бы без разницы, буду я здесь сильно выпендриваться по уровню, там что-то делать, да, будет он убегать или не убегать, это для меня. Это для меня, меня здесь никто не проверит, никто не проконтролирует, ни... и у меня заказчик вообще плохой, не платит ничего. Скупердей, блин. Все от безденежья, я такой же самостройщик, у меня также нет денег. Что касается самостроя, вот именно частного дома, то я, честно говоря, не очень хорошо понимаю. Если это дача, там можно растянуть это все, ну и так, примитивными какими-то технологиями обойтись, там ничего такого нет. То здесь уже все-таки будут инженерные системы, там очистные сооружения, водопровод, отопление, как это все будет работать. То есть это очень такой сложный процесс, я бы сказал. И опять же, инструменты. Что касаемо инструментов. У меня его, инструмента достаточно. Но в силу своей профессиональной деятельности я работаю, его много. Я могу им пользоваться здесь. То когда самостройщик человек, то смысл какой ему покупать такое количество инструмента, которое, ну оно бессмысленно. А без него делать, ну хорошо, фасад, ну да, на даче, понимаете, я как бы отношусь к этому каким образом. Для себя на даче, пожалуйста, делайте. Ну вот, это нормально. Потому что, ну вот, когда строить частный дом, и вы на проект зажопили денег, то тогда уже дальше разговаривать не о чем. То есть вы вопрос времени, кто, когда попадет в какой видеоролик. Как строить нельзя если все будет плохо. И опять будет принцип. Первый дом продай, второй, блин, подари теще, и третий построй себе. Не нужно. Это, это все ерунда, честно говоря. Я не, я не понимаю, как самое плохое, что есть в самострое, когда человек сам себе построил каркасный дом, и все. Он считает себя специалистом. Он Предлагает свои услуги на рынке труда. А откуда он взял, почему он решил, что он специалист? Для кого он специалист? Это, это просто люди, которые сами себя возвели в ранг специалиста. То есть сам себе дирижер. Это как я, вот, сам себе режиссер. Я сам и наболтаю, сам наснимаю, сам... Смонтирую и сам выставлю И могу говорить о том, что я великий кинодел Какой я нафиг кинодел? Потому что мою работу Что касаемо видео Пожалуйста, любой блин кинодел нормальный Сразу как бы зарежет на корню То же самое, что и самостройщика Придет он, ну, с кем он может сравниться? Он может только второй дом себе построить. Второй у него получше получится. Третий еще лучше получится. Тут дело в том, что... Кто такой специалист? Специалист это тот человек, который одну и ту же работу повторил дофига раз. И вот разную. Ты повторяешь, ты набиваешь какие-то ошибки, тут попробовал так, там и так. И становишься из, э, ну, по протяжению определенного количества времени специалистом. Специалистом сразу стать <смех> невозможно. Невозможно. Это будет путь. Это путь, который... Пробы, пробы, пробы, пробы, пробы. Одно и то же. Повторяем, повторяем, повторяем, повторяем, повторяем. И вот тогда уже, когда человек отработал 10 лет, ну, грубо говоря, с кем-то, под кем-то, неважно. Он уже набрался определенного опыта. У него есть опыт. Это и есть опыт. Опыт его не купить. Никак. Вот книжку прочитал, и ты опытный. Нет. Пока сам не попробуешь, и не будешь это делать постоянно, не поймешь. В связи с этим я хочу сказать так. Если вы собрались строить дом для себя, то... Ни в коем случае не стройте без проекта. Вообще. Второй момент. Проект если заказали, сделали, все, проект уже не меняйте. Потому что все, что будет влево-вправо, вы сейчас не узнаете об этом, а узнаете потом. То есть менять уже ничего не нужно. То есть сразу решили и делайте. Тогда стройте. Но делайте, опять же, заказывайте проект, говорите, что вы будете строить сами, самостоятельно. Значит, соответственно, у вас должно быть в проекте достаточно примитивные технологии, потому что, э, ну что-то, если там будут балки из клееного бруса или стропильные фермы, это значит, там краны уже пойдут и еще вот такая всякая ерунда. То есть... Примитивненько. Вот древненькие технологии, такие старенькие, со времен Ларихона. Блин, только так. Ну, соответственно, вы должны понимать, что вы построите... Ну да, вы можете называть это домом. Если вы закажете проект нормально, все сделаете, вам сделают расчеты, вы не будете там менять одно на другое, то есть а возьму-ка я это подешевле. А подешевле не потому, что это Такое же, но подешевле. А потому что это хуже, поэтому оно дешевле. И вам, допустим, заложили, вы там окна в пол захотели, да, вам двухкамерный стеклопакет там, с такой толщиной стекла, с газом, со всей фигней, там рамочки, фигнямочки туда заложили. Вы приходите заказывать, нифига там цифра вылетает, а вы, да ну, давайте-ка, можно что-нибудь подешевле. И вам говорят, да, вы можете взять не двухкамерный, а однокамерный. Вы можете взять стекло не такой толщины, а такой. А можете взять без газа, а можете взять без покрытия. А можете взять рамку такую и такую. В итоге у вас дешевле. Но что вы получили? Вы получили совершенно другой стеклопакет. Не тот, который у вас заложен в проекте. Теплопотери. А потом начинаете жаловаться, что вот у вас... «Ой, у меня тут зебра на полу!» Так правильно, вам нужно пол включить на максимум, чтобы там подпрыгивать, как на сковородке прыгать по нему. Потому что вы умника нарезали. А зачем? Сами не поняли. Ну, хорошо, хоть кто... Если кто признает, что он... Да, дурак, да, ошибся. Да, сам виноват. Это одно дело. А другое дело, когда... Да ну, эта вот система плохая, мой каркасник плохой, потому что, потому что что? Потому что специалисты должны быть специалистами, самостройщики должны быть самостройщиками, такими и оставаться. А на этом я хочу закончить данное видео, пожелать всем удачи и до новых встреч.